Сегодня в совхозе имени Ленина силами отставного полковника ГРУ, дружинников из Боевого Братства, активистов движения «ЗАЗА» -за» троих депутатов от партии «Единая Россия» была проведена спецоперация под кодовым названием «Снег». Утром трактор принялся чистить снег у Дома культуры на территории, принадлежащей ЗАО совхоз имени Ленина. Наша съемочная группа прибыла на место проведения работ и обнаружила, что на месте также находятся трактора ЗАО и еще какие-то люди которыми руководил небезызвестный нашим подписчикам боксер, иногда дерущийся со столбом, Сергей Варлей. Вели они себя агрессивно, становились на пути техники и подкавший экскаватор. экскаваторов. Полиция бездействовала. В какой-то момент нам показалось, что указание сотруднику дает все тот же Варлей называющий себя представителем Рота Агро. Непонятно, что Rotogram нам теперь будет запрещать ходить по улицам совхоза. Сторонку отойдите, трактор. Вы приходите, не, не машинки, а чего вы здесь? А вы отойдите, сторонка. Да, уйдите. В сторону уйдите. Вы отойдите. В сторону уйдите. Вы, что, не мешайте вы отойдите. Это уйди. Вы глупой. Я отойд... говорю, не мешайте трактору работать. Мы стоим уйдите. здесь. Это ваш трактор. Пусть вот там работает. Он там. Он, допустим, есть, работает. Там, нет, да, вот да. Там, вы там, что? Здесь нет. Да вы что? Да вы что? Вы-то кто вообще есть? Я здесь стою. Вы-то кто? Я представитель. Вы меня не представляете. Да вы что? Да. Я компанию представляю Акционеры ну что, ваша Вот и что? все, Понятно, в сторону. Не, не Не мешайте трактористам Вот Возьмите вашего облегает. Вот, в сторону. вот, в сторону. вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Вот, блин. Ты сейчас вот, вот. Вот, вот, вот, вот. Вот, вот, вот, хами? Забирай. В какой-то момент мы увидели, как сотруднику ЗАО Сергею Трукину какой-то неизвестный гражданин, ударил по видеокамере. Мы не решили снимай. подойти поближе и тут не же стали снимай. жертвами неадекватного поведения. А Работаю. А что ты снимаешь здесь? Кто хочу, то и снимаю. Меня ты не можешь снимать. Кто Понял? тебе сказал? Руки убрал. Ты меня снимать не вот можешь. Вот и такой? Я еще что раз говорю. Я такой. гражданин Российской вот Федерации, который не имеет право на собственную... ты не имеешь права, закона ты не знаешь. Да? Да. Покажи мне, что ты пресса. А зачем я тебе должен показывать? А почему ты меня снимаешь? А почему ты мне мешаешь это делать? А потому что ты не имеешь права. Я тебе не давал права меня снимать. Ну и все, иди отсюда. Ты что, я в на месте, а не у тебя дома. Так вот там я снимаю. Я давал право. Вон там снимай. Да ты что? Да, я тебе сказал. Еще, вот... вот этот человек, пожалуйста, я заявление хочу написать. Запиши, запиши, а ты не Запрещает меня здесь снимать. Сейчас. Позднее этот человек скрылся в здании ДК и появился уже, держа в руках какой-то листок бумаги, пригрозив мягко, что, мол, не стоит нам тягаться с этим документом. Вот справка официальная. Ну, вот. что это, что за справка? Я такой справку первый раз вижу. Ну, Господи, первый раз, если вы хотите бодаться с этой справкой, вот моя номер части. На бумаге, которая чудом попала к нам в кадр, мы сумели прочесть имя, фамилию и номер части. Обратившись за помощью в интернет, мы узнали, что этот человек из ансамбля ФСБ. В его аккаунте в ВК много информации о нем. И даже много видео, концертов и альпинистских восхождений. Непонятно только, если он публично выступает на сцене, то почему стал строить из себя тайного агента под прикрытием? Смешно? Еще смешнее оказалось, что все эти титанические усилия и тракторная битва была нужна только небольшой группе людей. У ДК основное массовую создавали, судя по обуви, вырванные из спортзала волонтеры, видимо, для прохождения курса патриотического воспитания на местности. Народу было настолько мало, что залезать за подарками на стол пришлось самим волонтерам. Ну и действительно, не пропадать ведь подаркам, купленным за наши с вами налоги. А может их спонсоры купили? Ну да не будем гадать. Пока радостный директор ДК рапортовал, что ему все удалось, неподалеку у 548 школы проходило действительно массовое гуляние жителей совхоза. Масленичная ярмарка, к тому же, еще была и благотворительной. Деньги собирали на благое дело. На благотворительность помочь мальчику, первокласснику, к сожалению, да, никто не застрахован. На лицах людей было настоящее веселье и неподдельная радость. Настроение прекрасное. У нас гуляние. На Несмотря на погоду, погода просто прекрасная, туда. как оказалось. Падает, падает снег, вот а, но мы, тем не менее, не все ждем весну. Глинтвейн, пирожки, блины. Блинчики, Хорошая. Спасибо. Очень приятное мероприятие. Директор зала Сапоста Ленина Павел Грудинин поздравил всех с праздником и пригласил завтра на территорию совхозных прудов на гуляние. Дети собирают деньги для одного мальчика, у которого там, ну, со здоровьем очень плохо, вот, и они решили помочь. И Каждый год кстати, ярмарка проводится в Масленицу, и она такая там, очень активная. Очень много, в том числе работников совхоза, сами напекли, у меня тут две дочери ходят, продают. Поэтому очень интересное мероприятие, спасибо всем, кто пришел. Завтра Масленица будет на прудах, она будет такая грандиозная. Я думаю, что все наедятся блинов бесплатных, наиграются, она будет проходить там э, в нескольких площадках, поэтому я всех приглашаю. Ну и здоровья, счастья и надеюсь, что с завтрашнего дня зима отступит и наконец начнется весна. Наверное, у вас, наши дорогие зрители, возник вопрос, а зачем нужно было директору Бук, полковнику ГРУ в отставке Жукову так напрягаться и устраивать весь этот аттракцион невиданной глупости? Это стало понятно, когда в Софос прибыла съемочная группа федерального канала ⁇ «Известия». Посмотрите сами, как пытается найти грязь там, где ее нет. Язык не поворачивается, сказать журналист издания. С вами был ТВ Совхоз. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и распространяйте это видео. До новых встреч!